В этом видео я тебе от ада я расскажу о такой платежной системе, как Advanced Cash. Лично я считаю, что на сегодняшний день эта платежка одна из самых крутых в Рунете, особенно для тех людей, кто занимается заработком в интернете. Неважно, майнинг это, инвестирование, MLM, инфобизнес, либо что-то еще. Если вы занимаетесь тем или иным заработком в интернете, вам нужно совершать постоянно какие-то транзакции, операции, то эта платежка идеально подходит для вас. С каждым днем эта платежная система все больше и больше поддерживает различное количество сервисов, проектов, сайтов, магазинов и все больше и больше людей начинает ей пользоваться потому что ее преимущества которыми она обладает на порядок превосходят всех конкурентов в данной нише здесь есть русский язык русская служба поддержка вывод на российские казахстанские украинские карты банковские и так далее поэтому если вы из страны снг то проблем с использованием данной платежной системы у вас не возникнет Вводы, выводы пополнения обмены оплата услуг переводы все это вам будет доступно без каких-либо проблем и дополнительных ограничений вот некоторые основные преимущества этой платежной системы это отсутствие комиссии при переводах денег внутри системы возможность хранить свои деньги в 7 различных валютах таких как доллар. Евро, рубль, тенге, гривна, белорусский рубль и английский фунт, здесь есть более 20 способов пополнения и вывода своих денег из кошелька, возможность переводить свои деньги с AdFash на другие платежные системы, возможность оплаты услуг более 10 мобильных операторов, здесь нет обязательной верификации, и здесь очень мощная и гибкая настройка безопасности вашего аккаунта. Все эти преимущества данной платежной системы заставляют некоторых конкурентов в данной нише, как говорится, нервно стоять в сторонке и курить. А лично я, когда начал пользоваться данной платежной системой, уже через пару месяцев отказался от всех других платежей, которые я пользовался. Но ну, не то, чтобы отказался, но я стал ими намного-намного реже пользоваться, потому что те преимущества, те плюсы и выгоды, которые дает мне Advanced Cash, они на порядок превосходят то, что дают мне другие платежные системы. Эта платежная система начала набирать популярность в СНГ примерно с 2015 года. Эта платежная система офшорная, поэтому каких-либо проблем с налоговой, либо с какими-то еще там органами у вас не возникнет. Никто не узнает, сколько денег у вас на этой платежке хранится, откуда вы их переводите, куда переводите и так далее. Итак, что вы узнаете, посмотрев это видео до конца? Первое, как создать свой кошелек в этой платежной системе. Второе, я вас познакомлю с личным кабинетом Advanced Cash. Третье, покажу вам варианты пополнения своего кошелька в этой платежной системе. Четвертое, как перевести свои Advanced Cash другому человеку или на другую платежную систему. Пятое, как вывести деньги из этой платежной системы. Шестое, как обменять внутри системы, к примеру, с рублей на доллары, с доллара на евро и так далее. Седьмое, я вам покажу возможность оплаты услуг мобильных операторов внутри своего аккаунта. Восьмое, пару слов сказать о службе поддержки и партнерской программе 9 покажу вам оптимальные настройки безопасности своего аккаунта чтобы это было не слишком геморройно но максимально эффективно и 10 отвечу на больной для всех вопрос нужно ли здесь проходить веритацию. и если нужно то когда и в каких случаях итак поехали регистрация аккаунта в платежной системе advanced cash либо создание своего кошелька под этим видео находится ссылка, можете по ней перейти и попадете на главную страницу сайта платежной системы Advanced Cash Далее нажимайте на кнопочку вход, верхний правый угол и опять же верхний правый угол ссылочка зарегистрироваться Перед нами открывается форма, в которую нужно ввести свои данные У нас здесь стоит выбор счета персональный, а в данном случае если вы физлицо, то такой вам и нужен Вводим свое имя, фамилия, электронный адрес, пароль, поехали Далее, вот этот бегунок нам нужно перетащить вправо до конца и нажать на кнопочку «Зарегистрироваться». Поздравляем, вы успешно создали свой кошелек в платежной системе Advanced Cash. Нам предлагают здесь пройти верификацию, настроить систему безопасности, либо сделать это позже. Давайте сделаем позже. Просто закроем это окно и все. Вот так выглядит наш внутренний кабинет в платежной системе Advanced Cash. Краткий обзор личного кабинета. Значит, в левом сайтбаре у вас находится, собственно, ваше имя, фамилия. Здесь вы можете видеть, что это ваш аккаунт. Далее ваши кошельки, название доллар, евро, рубль и под каждым кошельком номер счета этого кошелька. Деньги вы можете переводить в этой системе как на номер кошелька, то есть вот этого счета, так и на e-mail. Система сама определяет рублевый, либо на долларовый кошелек перевести эти деньги. Вот, также вы можете здесь добавить другие кошельки. К примеру, нажимаете на ссылочку «Добавить кошельку». Выбираете либо английский фунт, либо тенге, либо белорусский рубль, либо украинскую гривну Вот, ну, К примеру, мы хотим добавить украинскую гривну, выбираем добавить кошелек Все, у нас появился еще один кошелек, гривна Хотим добавить еще один кошелек, добавить, вот у нас появился фунт стерлингов Очень удобно, в семи разных валютах вы можете хранить свои деньги в этой платежной системе Далее, верхний сайдбар слева направо Значит, первая вкладка пополнения счета, мы с вами подробно разберем чуть дальше Далее, вкладка перевод средств Затем вкладка «Оплата услуг», «Поиск транзакций», «Служба, служба поддержки», «Выход». А дальше, если вы нашли какой-то баг, можете написать это в команду Advanced Cash. Есть реферальная программа, настройки безопасности, к которой мы с вами перейдем чуть дальше. И сообщения, входящие и отправленные. Вот, собственно, и весь личный кабинет. Вкратце мы с вами познакомились. Теперь давайте более подробно перейдем к разбору каждой функции конкретно. Итак, первое как пополнить наш счет в платежной системе Advanced Cash. Переходим во вкладку пополнения счета. И что мы здесь видим? Мы видим то, что часть функции пополнения нам недоступна. В частности, нам недоступны банковские карты, нам недоступны банковские переводы, но нам доступны электронные деньги, наличные не для всех стран, так, мобильные телефоны нам доступны и обменники. Вот здесь мы можем выбрать обменники потусторонние. Эти функции, банковские карты и банковские переводы нам недоступны только лишь по той причине, потому что мы не верифицированы. Соответственно, после того, как вы пройдете верификацию, эти функции пополнения и способы вам откроются. Но если, к примеру, они вам и не нужны, и вы не собираетесь свой кошелек пополнять при помощи банковских карт, либо банковских переводов, то можете верификацию и не проходить. Возможно, вам будет достаточно электронных денег, мобильных телефонов и потусторонних обменных сервисов. Когда вы пройдете верификацию, данная вкладка у вас будет выглядеть вот так. Это мой второй аккаунт, видим, что он верифицирован. У меня вкладка пополнения счета, банковские карты мне доступны, банковские периоды доступны, электронные деньги доступны. Кстати, обращаем внимание то, что при неверифицированном аккаунте часть электронных денег, в частности Яндекс деньги... И Payza, и EP -pay нам тоже недоступны для пополнения счета. А после прохождения верификации Яндекс.Деньги деньги доступны, Payza доступна, EP -pay тоже недоступно. Поэтому нужно ли вам проходить верификацию или не нужно, это нужно решить вам самостоятельно. Также в этом разделе есть одна очень интересная фишка, которая, думаю, стоит сказать. При выборе страны вам открываются некоторые индивидуальные способы пополнения, доступные только для вашей страны. К примеру, если мы введем здесь 10 1000 долларов, пусть будет, я проживаю в Казахстане, Аккаунт у меня верифицирован на соответственно, казахстанское гражданство. Страну я здесь выбираю Казахстан. опускаясь чуть ниже. Видим, что банковские карты у меня не изменились. Остались практически те же самые. Банковские переводы остались те же самые с ВИФТ и СЕПА. Электронные деньги не изменились. Остались те же самые доступные для Казахстана. Вот. Но появились терминалы как еще один вариант пополнения моего кошелька, и появилась такая функция, как пополнение через Коспочту. Это отличительная черта, то есть для каждой страны могут открываться некоторые дополнительные способы пополнения вашего кошелька в платежной системе 2CPS. Теперь давайте, к примеру, выберем здесь Россию. Что мы видим? Русский стандарт у нас появился, Виза, русский стандарт MasterCard, все остальное по банковским картам осталось вроде бы без изменений. Банковские переводы остались те же самые, SWIFT и SEPA, электронные деньги те же самые остались. Единственное, у нас появились наличные, то есть для России мы видим, есть вариант пополнения нашего кошелька наличными. Ну, соответственно, если вам интересен вариант пополнения наличными, выбираете Россия, ознакомливаетесь здесь с комиссиями. Комиссии видим, ну, в общем-то, приемлемые 2-3%. Дальше вам нужно связаться с менеджером. И он вам более подробно объяснит, как пополнить ваш кошелек наличными, если вы проживаете в России. И, собственно, для того, чтобы вам произвести пополнение вашего счета платеж в платежной системе Advanced Cash, неважно в какой валюте, вы вводите просто здесь сумму, выбираете страну, Выбираете платежную систему, с которой вы хотите пополнить свой кошелек в AdfCash. К примеру, у меня есть деньги на платежки Яндекс.Деньги. И нажимаем на кнопочку «Пополнить». Все, дальше вы будете передрисованы на соответствующий мерчант, либо какой-то агрегатор посторонний. Нажимаете «Подтвердить», «Поехали», «Поехали» и так далее. После того, как вы пройдете верификацию, здесь вам будет доступно более 20 вариантов пополнения вашего кошелька в платежной системе AdfCash. И еще один вариант пополнения вашего кошелька в платежной системе Advanced Cash – это через потусторонние обменники. Обратите внимание, что платежная система Advanced Cash не несет за них никакой ответственности здесь, но, тем не менее, рекомендует. Значит, выбираем здесь платежную систему, с которой мы бы хотели сделать пополнение. К примеру, у нас есть деньги на РБК Мани, валюта здесь а рубль доступна. Выбираем кошелек, который мы бы хотели пополнить в Advanced Cash, пусть это будет тоже рубль, минимальный резерв, к примеру, чтобы был на этом обменнике 1000 рублей и нажимаем поиск. Видим, что ни один обменник в данном направлении не работает, Ну, наверное, платежка РБК не такая популярная. Пробуем выбрать другой способ, к примеру, пусть это будет киви. Рубль, рубль, 1000, поиск. Вот видим, нам система выдала тут порядка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну вот 8 обменников Через который мы можем произвести пополнение нашего кошелька в платежной системе Advanced Cash Следующий вариант пополнения своего баланса в этот Кэш это через мобильный телефон У вас, к примеру, на балансе мобильного телефона есть деньги И вы хотели бы часть этих денег, точнее не хотели, а можете часть этих денег перевести вот сюда, к примеру, на рублевый кошелек Выбираете здесь тот оператор, который у вас есть, выбираете данного оператора. Обращайте, обращаю внимание, что срок зачисления моментальный, комиссия 12 процентов, конечно, житовская комиссия, на мой взгляд, но какая есть, бывает на худой конец, как говорится и этот вариант прокатит. Вот и нажимаете здесь кнопочку далее. Но данный вариант доступен только для российских мобильных операторов. Я, к сожалению, не россиянин, я проживая в Казахстане, поэтому данный вариант для меня недоступен. Но если вы из России, вы можете воспользоваться и этим вариантом пополнения, но комиссия, видимо, тут великовата. И если, к примеру, и этот вариант пополнения вам не подходит, то есть еще один вариант пополнения вашего кошелька в Advanced Cash, это через потусторонние обменные, обменные, обменные сервисы, но уже сертифицированные. Обращаю внимание, что вот за эти обменники Advanced Cash не несет никакой ответственности по какой-то причине. А есть э, обменники уже проверенные, сертифицированные и, скажем так, ну, лично я с ними работаю лет 5, проблем не возникало а, Можете перейти на Мониторинг обменников BestChange Внизу под этим видео есть ссылочка Переходите по этой ссылке, попадаете вот на такой сайт Называется он BestChange Это а, один из лучших мониторингов а, Интернет обменников, все обменники Которые есть на этом сайте, они сертифицированы И прошли проверку а, Лично у меня ни разу проблем не возникало С каким-либо из этих обменников Всегда все работало четко, все довольно просто В левой части выбираете а, тот, а, Ту платежку, тот обменник, тот способ с которого вы хотите перевести а в правой части выбираете то куда вы хотите перевести и нам высвечивается вот здесь список всех обменников которые работают в данном направлении видим что за 1 доллар и кэш вы платите тут 59 и 8 можете отсортировать от большего к меньшего, от меньшего к большему и вверху самые выгодные курсы в общем то удобно выбирайте любой из этих обменников нету сбербанка выбирайте альфа банк тиньков и так далее выбор здесь тоже достаточно большой вот я думаю этих всех способов для пополнения вашего кошелька вам будет более чем достаточно Итак, идем дальше как перевести свои деньги advanced cash другому человеку на его кошелек К примеру у вас есть доллары на этот кэш и вы хотите эти доллары перевести тоже на кэш своему другу у него есть тоже долларовый кошелек для этого просто переходим во вкладку перевод средств далее вот здесь обращаем внимание чтобы была выбрана вкладка на кошелек в кэш Обращаем внимание, что срок исполнения моментальный и без комиссии То есть комиссия 0% Дальше вы выбираете кошелек, с которого вы хотите перевести деньги Сумму, которую вы хотите перевести Здесь указываете либо номер кошелька вашего получателя, либо его e-mail, под которым он зарегистрировал свой вот этот кошелек платежной системы Advanced Cash. К примеру, когда вы вводите e-mail этого кошелька, система сама автоматом, как правило, находит этот номер счета этого человека и, собственно, его номер счета уже и не нужен. То есть достаточно e-mail. E-mail ввели, кликнули чуть-чуть влево, система сама высветила вам кошелек этого человека. Можете установить код протекции, срок действия этого кода, Код вводите самостоятельно, указывайте примечание продолжить, и деньги моментально уходят с вашего кошелька на кошелек вашего получателя с комиссией 0%. Вот, собственно, и все. Точно так же можете сделать перевод на фунтовый кошелек, на евро, на гривну, на рубль, абсолютно без разницы. Схема везде одна и та же. Идем дальше. Как вывести обменять либо перевести это в кэш на а, другую платежную систему здесь вам важно понять то что перевод средств из advanced кэш на другую платежную систему это то же самое что вывод и то же самое что по сути обмен вот как бы говорится одна одно действие но оно включает в себя три слова а для того чтобы Проделать эту операцию, к примеру, вывести. Вы хотите вывести Advanced Cash на какую-то другую платежную систему. Либо куда-то в офлайн вы хотите вывести. Да? Вот. Для этого переходим в раздел «Перевод средств». И далее нам нужно выбрать э, способ, куда мы хотим вывести, либо перевести эти деньги. Ну, либо, к примеру, обменять. Да, в, завис в зависимости от того, что вам больше нужно. Мы можем перевести эти деньги на карту Adcash. Мы можем перевести их на банковскую карту. Мы можем совершить банковский перевод. А можем перевести эти эльфкэш в электронную валюту, можем отправить эти деньги на e-mail другому человеку. Можем вывести их наличными, либо через обменники То есть видим вариантов достаточно много Теперь более подробно о каждом Значит на кошелек Adcash мы с вами разобрали Это по сути перевод денег Я бы не назвал его выводом, либо обменом Дальше на карту Advanced Cash Для того, чтобы вывести свои деньги на карту Advanced Cash Для этого у вас вначале должна быть собственно эта карта То есть вам нужно ее заказать, получить А потом уже можете на нее выводить Если у вас этой карты нету, то тогда этот вариант на текущий момент для вас не прокатит нужен другой вариант. Но обратите внимание на условия, которые нам предлагает платежная система Advanced Cash. Срок исполнения заявки при выводе, выводе на офлайн карту от кэш моментально и комиссия опять же 0%. Я не знаю ни одной платежной системе, которая бы выводила деньги из, из онлайна в оффлайн, комиссия 0%. То есть, ну вот, 7 лет работаю в интернете и ни разу еще не встречал таких платежей, которые бы делали везде, дерется хорошая комиссия. Для того, чтобы совершить данный вывод, нам нужно всего лишь выбрать кошелек, с которого мы хотим вывести эти деньги, далее вводим сумму, далее вводим e-mail, примечания и все. Но есть одно важное, как говорится, но-но и очень большое, но на текущий момент для стран СНГ заказ карт Cash недоступен. Совсем недавно в 2017 году произошли там серьезные изменения в платежной системе Visa и MasterCard. Вот, собственно, они отказали всем этим офшорным платежкам выпускать вот. И соответственно вот для некоторых стран теперь заказ карт недоступен, возможно для вашей страны он будет доступен, но к примеру для России, для Казахстана, для Украины и Беларуси, по-моему он недоступен. В левой нижней части будет такая надпись, что услуги по картам недоступны для вашей страны. Соответственно эта проблема в текущий момент решается. Как только она решится, так здесь будет написано что-то другое. Если же вы из другой какой-то страны, то, возможно, у вас возможность вывода на эту карту будет доступна. Вы можете заказать и пользоваться на здоровье. Я думаю, не пожалеете. Раньше многие россияне, казахстанцы, там украинцы, белорусы пользовались, все были довольны. Очень удобно, вывод 0% моментально. В общем, как говорится, лафа, а не жизнь была. Идем дальше, рассматриваем следующий вариант вывода наших денег, либо обмена, либо их перевода – это на обычную банковскую карту, выпущенную каким-то вашим местным банком. Вы можете выводить эти деньги на карты России, на карты Казахстана и делать международные переводы. Ну, собственно, если вы из Украины, либо из Беларуси, либо откуда-то еще, для вас уже международные переводы действуют. Комиссии, видим, тут немножко разные. Здесь 3.95, 3.95, 3.95, но начальная комиссия здесь 50 рублей, здесь 500 деньги что примерно в два раза больше, чем 50 рублей, а здесь 5 евро, что примерно раза в три больше, чем 50 рублей. Вот, ну, комиссия чуть-чуть отличается. Здесь все аналогично. Переходим, к примеру, перевод на карты России и читаем условия. Срок исполнения заявки от 0 до 3 рабочих дней, комиссия 50 рублей и 395%. Переводы на любую банковскую карту осуществляются выпущенная в РФ минимум 10 рублей, максимум 75 тысяч рублей за одну транзакцию, максимум 150 тысяч рублей в день, либо полтора миллиона рублей в месяц на одну карту. В общем-то доступные лимиты для обычного такого среднестатистического бизнесмена и предпринимателя. Но вот видим для карт Мир действует лимит 15 тысяч рублей за одну транзакцию. В общем-то, ну я думаю достаточно. Дальше выбираем кошелек, с которого мы хотим сделать вывод, выбираем сумму, которую мы хотим перевести, указываем номер карты. Номер получателя здесь указываем То есть именно ваш номер телефона Дальше нам высвечивается сумма, которую мы получим Примечание пишем, если оно нам нужно И нажимаем кнопочку продолжить Все, в течение трех рабочих дней вы эти деньги получаете на свою карту За минусом вот этой вот комиссии тоже очень удобно, то есть на любую банковскую карту, выпущенную в вашем местном вы можете выводить эти деньги. Комиссия, по сути, 4%, ну, я бы не сказал, что это много, но, в общем-то, и немало, да. Ну, такая средняя нормальная комиссия для данного направления. Идем дальше, следующий вариант вывода, обмена, либо перевода наших денег, это банковским переводом. На текущий момент, видим, доступно только почему-то для Бразилии, конечно, странно, но, в общем-то, если вы из Бразилии пользуетесь данным переводом. Следующий вариант можем перевести в кэш напрямую в другую электронную валюту. Срок исполнения моментально по курсу системы. Вывести мы свои деньги можем, к сожалению, не на все электронные платежные системы, а только на самые популярные. Ну, а популярные, по мнению, опять же, Advanced Cash. Ну, давайте посмотрим, какие платежки, на какие платежки мы можем выводить наши деньги из этой системы. Значит, к примеру, мы хотим вывести доллары. Опять же, сумму ставим, пусть будет 100 долларов. И смотрим, куда мы можем перевести эти 100 долларов напрямую. Мы можем вывести их на Биткоин на якоин e кошелек, на якоин e EU, на биржу Exmo, на ä, Paxum, что такое, не знаю, Payer, довольно известная платежка, за PERFECT, KIVI, YANTEX. Видим, список неплохой, можем пользоваться. То есть в чем плюс? То, что напрямую мы можем наши доллары либо рубли вывести на свой, либо на чужой кошелек в любой из этих платежных систем. То есть очень удобно. Опять же, нам не нужно прибегать к сторонним каким-то обменникам. Мы можем сразу здесь выбрать, допустим, Payer кошелек наш, ввести номер аккаунта а, и увидеть сколько денег мы получим перевод опять же моментально а если же мы будем пользоваться услугами обменника BestChange, то в этом случае нам нужно будет а, перейти сюда, выбрать направление, найти обменник, потом заполнить в этом обменнике все необходимые реквизиты Потом списаться с службы поддержка, если у них резерв и т.д. и т Короче, геморрой тут хватает, ребята. Вот Тут намного проще. Причем комиссии тут не самые грабительские, а такие адекватные. В том же пэйере, либо в другой платежке, там комиссии, я насколько знаю, в разы больше, чем здесь. Идем дальше, рассматриваем следующий вариант э, вывода обмена либо перевода наших денег, это на e-mail. Довольно нестандартная формулировка, на мой взгляд, как это деньги можно перевести на e-mail ящик, да? Но давайте разберемся, что же это такое. Срок исполнения заявки 48 часов. 0%. Даже если получатель средств не зарегистрирован в системе Advanced Cash, мы все равно можем выполнить ему перевод, указав только его e-mail. Уже через несколько минут получателю придет ссылка на его e-mail для активации кошелька, на которую уже будет зачислена сумма вашего перевода. То есть суть такая, мы переводим деньги на e-mail и эти деньги висят как бы в буфере. А когда человек регистрируется в этой в этой платежке по той ссылке, которая пришла к нему на e-mail, у него автоматом на балансе оказывается та сумма, которую вы ему перевели. Я не знаю, пользуется ли кто-то этой функцией, я лично ни разу и не пользовался, но довольно прикольная штука. Вот можете воспользоваться и написать внизу в комментариях, был ли удивлен ваш получатель, когда вы прислали деньги ему на e-mail, он открыл там кошелек и у него там уже 100 долларов лежало. Интересная функция, но я лично не пользовался и сомневаюсь, что она пользуется и масса людей. Идем дальше, Наличный. Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что получить наличными наши Adfcash мы можем в таких странах, как Россия, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и, возможно, какие-то другие страны, если вы спишетесь отдельно со службы поддержки кэш, и они вам что-то там разрешат. Но если вы из Казахстана, России или Украины, то без проблем вы можете получить эти деньги в вашей стране. Итак, читаем условия. Направление Adfcash тенге. Срок исполнения моментальный. Комиссия примерно опять же 4%. Выдача наличных в банкоматах банка «Казкоммерсбанк». Вот у нас в Казахстане такой банк, а выдается, соответственно, по коду из СМС. Не более трех транзакций на один номер в сутки. Доступные суммы к выдаче 2000, 4000 и 30000 тенге. А, ну, суть такая, как я понимаю Мы переводим деньги на э, какой-то номер счета в этом банке Нам приходит смс, мы подходим к банкомату Выбираем какую-то функцию получить деньги Вводим код из этого, из этой смс И нам банкомат выдает э, деньги наличными э, Причем кратные, чтобы она была вот этой суммой Для России, я думаю, ситуация точно такая же Хотя нет, я бы сказал даже лучше Мы можем наши ad-cash выводить в долларах, в евро и в рублях Срок исполнения до 24 часов, немножко дольше Типа обмена ручной Комиссии здесь тоже немножко разные Рубль побольше, евро, доллар поменьше Благодаря нашему сотрудничеству с одним из крупнейших сервисов на территории России и Украины У вас появилась возможность выводить средства кэш в рублях, долларах и евро На территории практически всей Российской Федерации Свяжитесь с контакт-центром для получения инструкций для проведения транзакций Можете связаться с службой поддержки и уточнить подробности В общем-то тоже удобно Наличными можем получать деньги прямо из банкомата Опять же, я не пользовался ни разу этой функцией, если воспользуетесь, то напишите в комментариях, получилось ли у вас воспользоваться, насколько это сложно, просто и вообще работает ли данная функция в этой платежке. Ну, я думаю, что работает, раз уж она тут заявлена. Идем дальше, обменники. Суть использования обменников такая же, как и при пополнении вашего кошелька. То есть, если вам не подошел ни один из вышеперечисленных способов для вывода обмена либо перевода ваших кэш то можете воспользоваться обменниками при помощи которых у вас выбор расширится еще в десятки раз как пользоваться вот у нас опять же есть внутренние обменники на которых мы сейчас находимся да и есть обменники best change а вот внутренние обменники выбираем здесь платежную систему на которую мы бы хотели получить далее выбираем валюту в которой мы бы хотели получить Здесь выбираем номер на наш Advanced Cash кошелек, то есть что мы будем отдавать, рубли, евро, либо доллары, пусть это будут доллары И ищем резерв, то есть какая, с какой суммой нам нужно перевести, собственно указываем здесь И нажимаем поиск, чуть ниже нам высвечивается список всех обменников, которые, которые работают в данном направлении Направление здесь одно, с Add на Perfect Money, либо с Add на Payer, к примеру ну, в общем-то, то направление, которое мы выберем Здесь указывается курс обмена, а резерв этого обменника То есть сколько максимум можем перевести ручной либо автомат А автомат, R ручной, название этого обменника Нажимаем «Перейти» Заполняйте форму, нажимаете оплатить и, собственно, все. Итого, если вы в этом списке не нашли того направления, либо не нашли того обменника, который бы вас устраивал, к примеру, по курсу, либо по резерву, то вы, опять же, можете обратиться к мониторингу обменников BestChange. Ссылка под описание, в описании под этим видео. Нажимаете туда, переходите на этот обменник и выбираете то направление, которое вам нужно. Итак, мы с вами разобрали, как вывести свои деньги, как перевести, либо как их обменять на другую платежную систему. Идем дальше. Итак, как обменять внутри своего кошелька, внутри личного кабинета рубли на доллары, доллары на рубли, либо а, рубли на фунты и так далее. Как вот эту конвертацию внутри своего кошелька произвести. Переходим в раздел перевод средств, далее на кошелек, выбираем здесь а, а, доллар. К примеру, мы хотим обменять доллары на рубли, выбираем сумму, которую мы хотим обменять и кошелек мы здесь указываем именно рублевый то есть нам же нужно получить рубли соответственно мы указываем здесь рублевый кошелек кликаем мимо и видим что система автоматом подставляет наш e-mail рублевый кошелек и прописывает какую сумму мы получим в рублях на наш рублевый кошелек далее можем установить код протекции Ввести сроки его действия, Указать собственно сам код Примечание, если нужно какое-то И нажимаем продолжить Все, аналогичная операция делается по отношению к другим валютам Если нам нужно фунты обменять на рубли Здесь вводим фунты Указываем сумму перевода в фунтах И указываем здесь номер того счета Который мы хотим получить К примеру, нам нужны не, не рубли, а доллары Соответственно, здесь мы вводим уже долларовый кошелек Вот у нас долларовый кошелек Копируем его прямо отсюда Вставляем и система автомата нам выдает, сколько мы получим долларов за 100 фунтов Я думаю, все просто Примечание, код протекции, если нужно продолжить обмен совершили. Итак, идем дальше. Следующая функция, которую мы с вами разберем, это оплата услуг мобильных операторов. Переходим в раздел «Оплата услуг». На текущий момент мы можем оплатить нашими кэшами только мобильных операторов. Как говорится, не густо, но хотя бы что-то. Выбираем здесь кошелек, с которым мы хотим произвести оплату, пусть это будет рубль. Дальше мы выбираем сумму, которую мы хотим перевести на баланс нашего номера телефона. Выбираем «Оператора». Мобильный оператор видим. Ну, Собственно выбрать больше нечего Только мобильных операторов можем оплатить И далее выбираем собственно самого оператора Видим здесь есть МТС Смарт, Мегафон, Билайн, Теле 2 Мотив, опять какой-то Смартс, Йота, FS, Скайлайн И так далее ну Самый знакомый мне Билайн либо Теле 2 Выбираем Билайн, вводим номер телефона Плюс 7, там 789 Плюс 789 Чуть ниже система нам выдает сумму, которую будет зачислена на наш баланс. Указываем примечание, если нужно, и нажимаем «Продолжить». Все довольно просто интуитивно понятно. Обращаем внимание на комиссию. Комиссия составит 2,9%, то есть ну, практически 3%. А минимум мы можем перевести 60 рублей на наш баланс, а максимум 15 тысяч рублей за одну транзакцию. Конечно, минимум, на мой взгляд, здесь великоват. Можно было и 20-30 рублей поставить, а максимум, я думаю, более чем достаточно. Идем дальше. Служба поддержки платежной системы Advanced Cash. Где она находится, как с ней связаться, как задать нужный ей вопрос. Верхний правый угол ⁇ Служба поддержки. Здесь у нас есть тикетная система и часто задаваемые вопросы. Если у вас вопрос довольно прост, как вам кажется, то можете выбрать факт и здесь найти свой ответ на свой вопрос. Здесь у нас в виде спойлера все разворачивается. Довольно удобно. Вот, Если вы считаете, что ваш вопрос довольно уникальный, тогда пишем тикет платежную систему. Выбираем тикетная система. Видим, мне тут уже пришел ответ на какой-то мой вопрос. Кстати, отвечает они довольно оперативно. В течение суток, максимум двух, приходят ответы. Отвечает на русском языке. Проблем нету никаких. Я житель Казахстана, и я, в общем-то, доволен, что пользуюсь этой платежной системой. Нажимаем «Создать тикет». Пишем тему нашего тикета. Выбираем отдел, в который мы хотим отправить наш вопрос. Пусть это будет бухгалтерия. Текст нашего вопроса. Загружаем картинки, если какие-то там есть, и нажимаем кнопочку «Отправить». В течение суток, максимум двух, вам придет ответ на ваш вопрос. Далее, реферальная программа в этой платежной системе есть также реферальная программа, которая есть не у многих платежных систем, если у вас есть свой блог, сайт, либо что-то еще то вы можете зарегистрироваться в этой платежке и использовать свою реферальную ссылку для привлечения новых клиентов для рекомендаций друзьям, знакомым партнерам и так далее, они вам будут благодарны за это, платежка классная комиссии минимальные, очень удобные и потом еще скажут спасибо так что используйте свою реферальную ссылку получайте какое-то дополнительное вознаграждение и благодарственные от ваших клиентов друзей и партнеров идем дальше настройка безопасности вашего аккаунта переходим в раздел настройки безопасности система advanced Cash нам предоставляет насколько я знаю, шесть раз два три четыре 5-6 вариантов или способов защиты нашего кошелька. Можете включить их все, если у вас очень большие суммы а, оперируются или обращаются на вашем кошельке. Но если вы начинающий пользователь, у вас суммы небольшие, тогда можете включить одну-две функции. Ну, к примеру, лично я пользуюсь, пользуюсь интеллектуальной идентификацией 1 и пользуюсь токенами 2. Мне этого хватает за глаза 3. Дополнительно, конечно, можете подключить еще SMS-авторизацию, но проблема бывает в том, что SMS-ки не всегда доходят, не ко всем операторам они приходят, поэтому будьте к этому готовы. Можете привязать к IP, если у вас вход на ваш кошелек осуществляется всегда с одной машины и у вашей машины статический IP-адрес. Но если же вы заходите в свой кошелек с разных машин, либо он у вас динамический, то, соответственно, этот вариант привязка к IP не прокатит. Вот, платежный пароль тоже удобная штука Дополнительный пароль при переводах Либо при каких-то других серьезных операциях Раньше тоже пользовался, но потом отказался Кодовая карта тоже примерно как платежный пароль Вам выдается отдельная карта с кодами И при совершении выводов с вашего кошелька Система запрашивает тот или иной код, который указан в этой карте Тоже дополнительная защита Лично я считаю даже получше, чем платежный пароль Но на текущий момент с теми суммами, с которыми я работаю Не хватает токенов и, и интеллектуальной безопасности Я думаю, вам для начала этого тоже хватит Что такое токены? Это, в общем-то, грубо говоря, программка, которую вы устанавливаете на свой смартфон Привязываете его к своему кошельку И когда вы заходите в свой кошелек, система запрашивает у вас номер токена Который у вас высветился в этой программке Вы вводите этот код и заходите в свой личный кабинет При совершении выводов, либо каких-то важных, серьезных операций в вашем кошельке Система также будет запрашивать этот токен Лично я пользуюсь именно программным токеном, а не каким-то брелком либо аппаратным. Вот на любой телефон устанавливать абсолютно бесплатно, пользоваться очень удобно. И в заключение давайте рассмотрим ваш профиль. То есть на текущий момент видим в этом аккаунте я прошел верификацию, у меня стоит функция верифицирован. Для того, чтобы попасть в наш профиль, нам нужно нажать на наше имя-фамилия, вверху вот здесь Павел Чернышов нажимаем. И нам высвечиваются наши данные. То есть э, те данные, под которым я прошел верификацию в этой платежной системе. А видим тут мое имя, фамилия. Здесь вы можете изменить при желании эти данные. Но, к сожалению, e-mail, насколько я помню, вы не можете изменить без запроса службы поддержки То есть все данные можете поменять в любой момент времени А вот e-mail вы можете поменять только при личном обращении в службу поддержки Пишите тикет на то, что вы хотите поменять свой e-mail по какой то причине И они рассматривают ваше предложение, либо вашу просьбу в частном порядке И меняют вам на нужный e-mail Можете также в этой платежке создавать шаблоны платежей Но я лично ими не пользуюсь А Есть функция API и SIC разработчиков тоже не не пользовался, можете изменить свой пароль во своем профиле можете настроить уведомления, когда и при каких случаях вам должно приходить то или иное уведомление. Можете вот изменить персональные данные, на которых мы сейчас находимся, и пройти верификацию при желании. Теперь главный вопрос: нужно ли вам проходить верификацию в этой платежной системе или нет. Для того чтобы максимально правильно ответить на этот вопрос, давайте перейдем в раздел Служба поддержки, часто задаваемые вопросы, начало работы и верификации. И выберем вопрос, обязательно ли проходить верификацию. И читаем, что здесь написано. Вы можете пользоваться всеми возможностями системы до прохождения верификации, кроме пополнения счета банковским переводом и картами Visa и MasterCard. То есть, если вы не прошли верификацию, то вам не будет доступно пополнение счета банковскими картами и картами Visa и MasterCard. Это первый момент. В ряде случаев может запрашиваться верификация, либо дополнительная верификация в соответствии с нашей политикой безопасности и пресечением мошенничества. Но ну, если заподозрится какие-то неважная операции на вашем аккаунте То система, либо поддержка Скажет, давайте, ребята, проходите верификацию Что-то вы нам, у нас подозрение вызываете В остальном, отличие верифицированного Аккаунта от неверифицированного В количествах в количественных лимитах, вводах и выводах средств, а также на карточные операции не отличается. Вы можете также создавать и заказывать и ритуальные и пластиковые карты, для которых будет действовать лимит на общую сумму пополнения и ряд прочих лимитов. Мы рекомендуем пройти верификацию, чтобы полноценно пользоваться предлагаемыми нами возможностями. Поэтому делаем вывод такую, верификацию можно пройти, если вы хотите пополнять через банковские карты, либо выводить свои деньги на банковские карты. Вот Если же этого не собираетесь сделать, тогда верификацию можете не проходить. У меня на одном аккаунте верификация пройдена, на другом не пройдена. Я обоими аккаунтами пользуюсь, проблем никаких не возникало. Но на карты, соответственно, я не вывожу деньги на неверифицированном аккаунте. Поэтому проходить ли вам верификацию или не проходить, решайте сами. Если карты будете использовать, то проходите, наверное, если не собираетесь использовать карты, то, наверное, вам и не нужна эта верификация и вовсе. Теперь давайте подведем итоги и сделаем выводы. Что же в заключение могу сказать о платежной системе Advanced Cash? А еще раз повторю то, что на сегодняшний день считаю эту платежку одной из самых лучших. Именно из-за того, что здесь отсутствует комиссия при переводе с одного аккаунта на другой, именно из-за того, что здесь минимальные, либо скажем так, умеренные комиссии при переводах на другие платежные системы, либо при выводе этих денег, здесь отличная служба поддержки, хорошая система безопасности и большой выбор пополнения и вывода своих денег из этой платежной системы. В общем-то, мне этих плюсов и преимуществ достаточно для того, чтобы считать эту, эту платежку одной из самых лучших.